Привет. Мы уже довольно много времени инвестировали в исследование потребителей, в описание, в понимание цикла их путешествия, в понимание их потребностей, знаний, убеждений, установок, поэтому мы уже не будем останавливаться на этом подробно. Мы научились или, по крайней мере, подумали о том, что мы можем использовать такой инструмент, как описание персонажей в которых мы, опять же, я подчеркиваю, мы осознаем ключевые отличия, которые помогают нам делать определенные выводы и которые несут определенные смыслы. Почему такой человек испытывает такую потребность и что это означает? Когда такой человек э, находится в процессе реализации своей потребности, как он переходит с одного шага на другой, что его подталкивает, почему и так далее. То есть мы фокусируемся именно на этих вопросах. А, и здесь мы… Идем, по сути дела, снаружи внутрь. То есть мы выходим на рынок, занимаемся исследованием, наблюдением, интервьюированием, формируем какое-то представление, исходя из данных, которые мы получаем, количественных и качественных, инсайтов, которые мы получаем при интервьюировании и так далее. Есть и второй способ, который помогает нам понять, с кем мы работаем. Если особенно у нас уже есть определенный бизнес-опыт, и, что немаловажно, у нас есть сохраненная информация о наших клиентах. Если она у тебя есть, хотя бы в виде excel файла или CRM-системы, системы управления взаимоотношениями с клиентами, то еще один важный инструмент — и даже если нет, то ты не используешь, не используешь его сейчас, но к нему нужно будет обращаться в будущем, это разнообразные способы сегментации клиентской базы. Это нужно для того, чтобы искать, где ты зарабатываешь больше всего денег, а где ты больше всего денег теряешь, на каких клиентах. То есть если мы описываем персонажей, исходя из подхода снаружи вовнутрь, то сегментация клиентской базы — это подход изнутри наружу. Мы смотрим на весь наш опыт, который мы накопили до этого, работая с клиентами, и пытаемся экстраполировать этот опыт на рынок, то есть искать клиентов, похожих на тех, кто приносит нам больше всего денег. В сегментации клиентской базы есть много разных способов. Они классические, ты можешь найти их описание и подробные примеры в интернете. Есть типичный подход — это такой самый классический маркетинговый, стандартный, это так называемая ABC-сегментация. О ней важно помнить, что это сегментация по прибыли. По известному правилу Парета 20% клиентов приносят 80% прибыли и наоборот. 80% клиентов, они душные, на них тратишь много времени, но мало зарабатываешь. ABC-сегментация очень простая. Сначала мы вычленяем 20% клиентов, которые приносят нам 80% оборота, дохода, и, либо прибыли. Зависит от того, как ты будешь подходить к этому процессу. И это будет сегмент А. Это самые такие для нас выгодные, ценные клиенты. Потом мы берем оставшуюся часть, и там то же самое распределение. Из оставшейся части снова 20% клиентов приносит 80% от остатка пирога. И эту часть мы называем Б Это средний сегмент. И, наконец, у нас остается длинный хвост тех, кто вот прям совсем э, нам ценности приносит мало, но при этом они могут отнимать наше время, деньги саппорта или менеджеров по взаимодействию с клиентами. Но при этом мы не можем от них отказываться. То есть, э, во-первых, это не очень работает. Во-вторых, если бы я заранее знал, что этот клиент будет именно из сегмента А э, или там из сегмента С, то я бы с первым работал, а со вторым нет. Но практика показывает в том, что э, то, что так заранее не получается, но за то, что мы можем из этого вынести. Мы можем искать ключевые отличия, ценные, клиентов, которые находятся в сегменте А. И пытаться потом искать снаружи и вести коммуникацию снаружи с клиентами, которые пох наиболее похожи на клиентов из этого сегмента. Во-вторых, мы можем по-разному осуществлять коммуникацию и поддержку э Клиентов на этапе опыта после покупки, если они находятся в разных сегментах. То есть те, которые приносят нам меньше всего пока денег, мы на них тратим меньше времени и переменных издержек, а на наиболее продвинутых клиентов из сегмента тратим больше всего времени и денег. Есть другой подход. Если это подход по сегментированию по прибыли или по доходу, то XYZ сегментация — это сегментация по частоте покупок. Это не для всех бизнесов подходит. То есть вот я подчеркиваю, я предлагаю разные способы, которые существуют в рынке. Они подходят для разных компаний. То есть если ABC сегментация хороша, например, для B2B компаний с длинными договорами, со сложными продажами и, в общем, для продажи услуг, не массовых, то XYZ сегментация уже работает для B2C компаний хорошо либо для B2B-компаний с большим количеством, собственно, интеракций, продаж. Здесь мы к X относим клиентов, у которых наиболее частые покупки. Y — это средняя частота покупок, и Z — это разовые покупки. И здесь мы точно так же исследуем, чем отличаются клиенты X, и Y и Z. И более того, у нас могут быть разные стратегии, что делать с X, увеличивать средний чек на частной покупке, что делать с Y, стимулировать их к более частым покупкам, и что делать с Z. -ами. Исследовать, почему они не покупают, не продолжают покупать, и искать способы а, снятия этих барьеров. А, здесь очень полезно понимать, что в случае с ESA и BC, с XYZ сегментацией, Крайний правый сегмент C или Z является для нас тоже очень важным с точки зрения информации, которую мы можем получить. Мы можем искать, то есть они помогают нам с ошибкой выжившего расправляться, фокусироваться не только на самых ценных клиентах, но искать, почему вот эти клиенты, которые будут первыми, которые отвалятся еще скорее всего, почему эти клиенты не покупают больше, не покупают чаще. И это может быть для нас очень важным уроком. Есть и другой подход. Он уже чуть более сложный, потому что он требует такого многокомпонентного сегментирования. И он работает, если у тебя достаточно большая клиентская база, желательно начинать от сотен активных записей. Это сегментация по дате последней покупки. Это от слова recency. То есть насколько давно была осуществлена последняя покупка. F — это frequency, это частота, как раз то, о чем у нас была XYZ-сегментация. И M — это monitoring, то есть насколько много денег приносит этот клиент. То есть по сути RFM-сегментация объединяет в себе ABC, XYZ и еще есть такой показатель, как последняя покупка, когда она была совершена для того, чтобы также работать с сегментом отвала. То есть тех, кто раньше пользовался нашими услугами, потом перестал. Про RFM-сегментации я не буду останавливаться подробно, можно почитать отдельно. Тоже рабочий инструмент, если у тебя есть достаточно большая клиентская база. Смысл RFM-сегментации заключается в том, что для разных сегментов, например, тех, кто покупает часто, но помалу, или тех, кто покупал много, но последний раз покупал давно и так далее. В общем, для разных сегментов есть разные стратегии работы с соответствующими клиентами. Другой подход. Мы можем, если у нас в основном работает сарафан, и у нас есть только наша существующая клиентская база, но нет рекламы, нет холодных продаж, то тогда мы можем сегментировать нашу клиентскую базу по удовлетворенности потребителей. Опять же, есть формулы, по которым их можно подсчитывать. Можно использовать Customer Satisfaction Index, можно использовать другой инструмент оценки качества клиентской базы — это Net Promoter Score. То есть насколько вы довольны нашими услугами, оценивается от единицы до десяти выбрасывается оценки 7 и 8, и из топовых 9.10 количество количества вычитается количество оценок от единицы до 6. И опять же мы смотрим, что за клиенты, которые наиболее довольны, что за клиенты, которые менее довольны. Мы можем рассматривать опять же Net Promoter Score по ä, разным уже существующим, сложившимся у нас сегментам ä, потребителей, а можем выбрать два сегмента, довольных и недовольных, и предпринимать разные маркетинговые действия по отношению к тому, что с ними делать. Это я все рассказываю для того, чтобы мы понимали, что отвечая на вопрос, кто они, нам очень важно в первую очередь остановиться на тех сегментах потребителей, с которыми мы будем работать. И как они будут описаны, персонажи, Сегменты по потребности, такие сегменты, секие сегменты — это вот вопрос интеграции, который мы обсуждали до этого и чуть-чуть обсудили сейчас. С точки зрения интеграции для нас важно, во-первых, что мы фокусируемся на каких-то выбранных сегментах на ближайший хотя бы год. Об этом мы еще поговорим чуть позже. Во-вторых, что очень важно, когда мы проводим сегментацию, мы всегда должны искать смыслы, у которых есть конкретное объяснение. Нам недостаточно находить просто корреляции. Вот мы в блоке об исследовании потребителей и об интервьюировании говорили о том, что сосредотачиваться только на численных показателях для микро- и малого бизнеса опасно, потому что мы не умеем делать адекватные выводы из этого, и данных у нас достаточно мало. Но еще прикол бывает в том, что корреляция далеко не обязательно обозначает зависимость. На эту тему тоже есть несколько отдельных статей. И есть отдельный сайт даже, который называется ложные зависимости или spuriouscorrelations.com, где приводится огромное количество графиков с очень высокой степенью корреляции совершенно независимых величин, у которых даже нет общего, общей первопричины. Да? Например, количество людей, которые утонули в Соединенных Штатах, выпав из рыбацкой лодки, коррелирует с процентом браков э, в штате Кентукки. Или там был другой пример, мне тоже очень нравится. Количество людей, утонувших в собственных бассейнах, коррелирует с количеством фильмов, э, в которых в этом году снялся Николас Кейдж. Никакой связи нет. И поэтому ориентироваться исключительно на цифры корреляций э, достаточно опасно. И э, поэтому нам очень важно сфокусироваться на том, чтобы искать смыслы. Почему клиенты ведут себя таким образом? И если у нас на сегодняшний день есть какой-то объем клиентов, с которыми мы уже работаем, то последний важный момент, на котором я хочу обратить внимание, что мы должны еще определиться, мы будем продолжать работать с теми же клиентами э, и дотачивать ценностные предложения под них с какими-то сегментами э, и дотачивать ценностные предложения под каждый из сегментов, которые, с которыми мы уже работаем, или мы будем делать что-то новое. Для этого есть такой инструмент, который называется матрица ансов. Он очень-очень старый, один из классических. И здесь его версия, которая описана в книге «Цифровая трансформация» Дэвида Роджерса. Он говорит о том, что мы можем, во-первых, рассматривать, работаем мы с теми же клиентами, что и сейчас, или ищем новых, и мы дотачиваем тоже ценностное предложение, которое есть у нас сейчас, или ищем новое. И в зависимости от этого мы можем либо сохранять и просто допиливать потихоньку свое исходное ценностное предложение, либо искать для тех же клиентов какие-то новые ценностные предложения. И вот это путь скорее для клиент-центричных компаний, которые могут услышать а, потребителя и исходя из этого выбрать, м -м, возможно, отстроить какой-то новый research and development и что-то создать новое. Важно, что вот это для операционно совершенных компаний довольно сложный Переход, они обычно фокусируются здесь. Другой подход — это когда мы используем тоже ценностное предложение, но ищем новых клиентов. Это могут быть клиенты наших конкурентов, и для того, чтобы привлечь их к себе, мы используем некий набор маркетинговых мер. Это могут быть те клиенты, которые вообще еще не находятся в этом рынке, то есть у них есть эта потребность, но они еще ее не реализовывали. Или это клиенты, у которых еще не было достаточно осознанной потребности, и мы занимаемся проблематизацией, мы об этом говорили, да? То есть возможен такой переход. И существует вообще третий переход, это когда та же самая компания формирует новое предложение новым клиентам, основываясь на тех ресурсах, которые у них есть. Мой любимый пример — это компания Marvel. Marvel где-то к концу 90-х годов была компанией, которая производила печатные комиксы, Uh, у них была, в общем, некая фанбаза, которая взрослела и даже уже старела. Молодежи комиксы были не очень интересны, и было огромное количество людей, которые, в принципе, в комикс культуру не включались. Marvel занимался изданием печатных комиксов uh, на бумаге. И uh, что сделали Marvel? Они создали uh, кино вселенную, основываясь на тех ресурсах, которые у них были, а ресурс это истории истории и вселенная, вот на, накопленная вся вселенная истории комиксов, которая была до этого. И они перепаковали этот ресурс, начали производить кино, которое стали смотреть те люди, включая меня, которые не являются фанатами комиксов. Благодаря этому Marvel выросла до оценки в 4 миллиарда долларов, по-моему, и была продана в Disney в определенный момент. То есть такая схема тоже работает. Но здесь компания должна базироваться на хорошем понимании ресурсов, данных, партнерств, которые у этой компании есть. Ищите смыслы о ваших клиентах и упаковывайте их уже в более конкретную форму. Она может быть абсолютно разной для разных компаний. То есть кому и что мы будем нести.